Приветствую всех подписчиков гостей канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект инвестиционный по заработку криптомонеты USDT. Проект замечательный. Он стартовал буквально несколько минут назад. Я делюсь с вами, так как у меня есть аналогичный проект. Я там шикарно зарабатываю. Ну, вот И решила вот зайти в этот проект. Конечно же, как-то не зайти. Называется Лобшоп. Ну, типа торговля. Значит, смотрите. По регистрации. Я, вот здесь язык. Здесь нет русского языка. Так что, как-то так будем. Значит, прописываем имейл-адрес, username, пароль, повтор пароля, секьюрити-пароль. Я прописала везде одинаковый пароль, чтобы не запутаться. Секьюрити-пароль, уважаемые, если захотите зайти, у вас зацепит проект в обязательном порядке. Запишите, сохраните, чтобы потом не было проблем. Далее, WhatsApp. Ну, WhatsApp, как бы, его нужно прописывать, но, как бы, ну, что хотите, можете прописать. Ну, телефона я прописала. Кликаем «Зарегистрироваться». Все пароли должны сохранены быть. Это по регистрации, значит, email, username, пароль, пароль, пароль, WhatsApp, здесь код пригласителя обязательно и... Регистрируемся. Далее попадаем вот на такую страничку. Дают нам бонус при регистрации 5 USDT. Минимум депозит 1 USDT. Минимальный вывод 0.01 USDT. Комиссии нет за снятие средств, но здесь можно как бы это все перевести на русский язык, почитать и ознакомиться. Вот. Кликаем. Закрываем. Далее вы попали в кабинет. Вот они мои 5 USDT бонусных. Что нужно? Первую очередь обязательно кликнуть сюда вот на этого человечка в самом низу. Пойти и прописать платежную систему. То есть номер кошелька. Не дай боже, вы забудете пароль. Для входа или пароль для вывода без прописанного кошелька вам никто не поможет. Опускаемся ниже. И USDT адрес. Сюда кликаем. Вот я в первую очередь прописала. Прописывайте сюда адрес. Кошелька я прописала в линка Кликнула сохранить. Все, друзья, он у меня сохранен. Возвращаемся далее. Значит, смотрите. Вот на человечка я кликнула. И вот здесь мой логин. У меня VIP 0. И вот сюда, вот на этот значок мы кликаем. Реферальная ссылочка. Вот, линк копировать. Кликаем. Ссылочка скопировать. Три уровня партнерской программы 5, 3, 2 процента. Возвращаемся. Так, далее что? Ну, здесь команда. Что? Это все можно изучить. Вывод, отчеты команды. Будут отображаться наши рефералы. Далее, здесь история вывода, персональная дата. Ну, всякое. У нас самое главное, чтобы был прописан USDT-адрес. Это в обязательном порядке. Далее, что нужно сделать? Нужно сделать что? Депозит. видим у меня все по нулям. Я только зарегистрировалась и в телеграм раскидала рекламку Значит, для депозита переходим на домик, нажимаем. Вот это первая вкладочка «Депозит». Это вкладочка «Вывод». Здесь «Контакт». У них «Телеграм». Поддержка. Значит, кликаю. И вот «USDT RTC 20». Я кликаю сюда. Далее «Адрес». Скопировать адрес. «Минимальный депозит от одной монеты». Кликаю. Адрес копиру, скопирован. Я перехожу. И что? Так, вот вот USDT мой. Кликаю SENT. Прописываю адрес. Обязательно все проверяем. Я буду две монеты депонировать. Сент. Отправляем. и проверяем. Две монеты я депонировала. Так. Ну, в принципе, и все Теперь возвращаемся в кабинет. Да, хочу вам показать их первый проект. Вот он. Я здесь успешно работаю. Успешно. Я не писала видео, но как бы вход по имейлу и паролю. Вот. Значит, смотрите. Вот у меня на балансе 757. Вот. Я еще не выводила, ближе к вечеру буду выводить. Так, далее, возвращаемся. Депозит, я... а, вот тоже депозит пришел. Теперь что нужно сделать? У нас стал 7 депозитов ежедневно. Так, у нас VIP-1 у меня. Опускаемся чуть ниже. Мы видим здесь VIP-0, VIP-1, VIP-2, там понарастающие депозиты, как бы, да. Клику VIP-0. И нужно сделать как бы покупки. Ну, типа того, да, нам за это будут начислять. 10 из 10. Смотрите, старт. И кликаю. Все. Я купила один следующий. Вот такая надпись появляется, ребятки. Ничего страшного. Я возвращаюсь. И кликаю по новой. Опять кликаю. Все. Не зачет. И вот как бы 10 раз я поставлю на паузу и кликну вот 10 раз. Вот я просмотрела все вот это, прокликала. У меня 10 из 10. Теперь кабинет когда обновится, завтра утром я опять буду ходить и как бы, делать покупки такие. Так, ну что? Возвращаюсь сюда. Значит, будем выводить монетки. Это депозит, это вывод. У меня на балансе 0.36USDT. Как видим, адрес у меня прописан. Значит, и здесь у меня уже по умолчанию стоит пароль. Это я стираю. Пописываю сумму 036 Вот все. Видим, баланс у меня внулился. Теперь пойдем к буду проверять. Пожалуйста. Мои монеты поступили. Платит все замечательно. Пожалуйста, если вас зацепят этот проект, не забывайте про пароль. Потому что у меня что получилось. Это их третий проект. Вот я пишу видео. Вот это вот у них первый проект. Здесь я, ребятки, вообще шикарно зарабатываю и вывожу. В общем, сейчас даже у меня где-то здесь ВКонтакте есть скрин. Вот он даже. Вот я выводила с него. Плюс 45 USDT. 3 августа я выводила. Это вот третий. Это первый я не писала по нему. А вот второй, ребятки, я в пролете. Почему я вам сказала, что будьте внимательны? Но здесь мне уже никто помочь не сможет. Почему? Я вам сказала вот здесь прописать адрес. А я так спешила, так спешила, бегом регистрировалась. В общем, ну, у меня же я в Телеграме, как бы, да, чтобы мне дать рекламу. И я забыла прописать USDT адрес, без вот этого адреса не восстановить кабинет. Понимаете, дело в том, что я сохранила логин за место имейл адреса. Понимаем. Вот и все, а мне потом я прописала, когда вышла из кабинета, прописала электронный адрес, здесь пароль. И у меня неверный пароль пишет, выдают вот эту ошибку. Все. И мне уже ни поддержками никто не может помочь. Вот у моего реферала была вот в первом проекте такая проблема. Ну я ему помогла, у него поддержка не отвечала, и я как бы с поддержкой общалась, но у него был прописан адрес. И, да, у него он не скринский, но у него более 100 долларов на балансе. Там, конечно, ребятки, да, будешь переживать. И он забыл пароль для вывода. И вот, я, естественно, я с поддержкой общалась. Боже мой! В общем, я помогла человеку. Слава Богу, он его вывел. То уже ближе, ближе к вечеру. Все говорит, я вывел. Слава Богу, все как бы хорошо. Поэтому обязательно, если зацепят, прописать адрес USDT. Они поддержка мне отвечает, они просят адрес кошелька, а у меня адрес кошелька не прописан. Вот. Вот такие вот дела. Так что не все так просто. Про... Зашли, сразу прописали адрес кошелька. Ну, все, в принципе. Здесь вот прочитайте информацию. Я уже ничего зачитывать не буду. Видео так затянулось. У меня вообще ажиотаж, короче, в Телеграм. Вот, побегу я рекламить. Вот. И вот сюда заходите. И как бы это самое... Кликайте. Вот сюда кликайте, если у вас будет... Ну да, они как бы там требуют, чтобы покупать следующий уровень. Я что делаю? Я кликаю сюда, на домик. Потом возвращаюсь, чтобы не терять время, опять сюда. И пошла дальше кликать. Потом опять на домик. Ну ничего. Как бы все нормально. Ну и реферальная ссылочка. Как вот я сказала, вот здесь эту штучку. Кликаете и копируете. Интересно, заходим. Неинтересно, друзья. Проходим мимо. Это интернет. Это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями в интернете, какой бы ни был проект, любые инвестиции это риск. Я рискую своими монетами. Вы же думайте, друзья, сами. Если сомневаетесь, Пожалуйста, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.